Здравствуйте, уважаемые любители рыбалки! В студии Вести ФМ собрались Алексей Гусев и Гия Саралидзе и давай говорить о рыбалке. Потому что это диалоги о рыбалке. Всем привет! Приветствуем всех! Продолжаем мы летопись диалогов, но переносимся, переносимся в, наши в наши дни. Да, потому что летопись, она ведь такая. Мы ее пишем. Мы ее пишем, еще продолжаем, слава тебе Господи, писать. И сегодня мы отправимся. Ну, для многих, я думаю, это неожиданное место. Узбекистан, в общем, не воспринимается у нас как место, вот куда ездят люди рыбачить. В свое время, когда мы играли в КВН, я придумал э, следующую шутку. Как можно поймать рыбу пустыни? Ответ – с корабля пустынь. Вот там примерно такая же Примерно такой образ Узбекистана возникает в головах у людей. Тем не менее, помимо пустынь, в Узбекистане есть вода. Может быть, ее не так много, как в средней полосе России, но достаточно для того, чтобы там завелась рыба и для того, чтобы ее там половить. Более того, в Узбекистане теперь работает филиал телевизионного канала «Диалоги о рыбалке». Во главе с замечательным рыболовом, мастером своего дела, оператором и ведущим Айбеком Зухуровым, у которого не так давно наша съемочная группа и побывала. Наш приезд был ознаменован еще одним событием. Недавно в Бухаре было организовано общество рыболовов рыболов-любителей». И у меня состоялась встреча с активистами этого общества, больше 20 человек пришло. Два часа мы обсуждали вопросы, связанные с любительским рыболовством. Уверяю вас, они мало чем отличаются от вопросов, которые интересуют жителей средней полосы. Примерно... Та же ситуация с браконьерством, та же ситуация с мусором на берегах и та же ситуация с правилами спортивных соревнований, которые многих раздражают, при которых изымается тоннами рыба и потом выбрасывается, а за это значок или медальку получает человек, который это варварство совершил. Так что рыболовов там достаточно много. Они весьма активны И, конечно, им было приятно оказаться в объективах наших телекамер У телевизионного канала «Диалоги о рыбалке» есть девиз, который повторяют рыболовы во всех уголках света Все, Все будет лево! лево Но понятно и следующее, что одними разговорами о рыбалке дело не ограничилось И на рыбалку мы, конечно, поехали Несколько слов об особенностях рыбалки в Узбекистане Первая основная особенность, которую мне хотелось бы самому проверить Потому что она как-то звучит нелогично Рыба клюет, преимущественно ночью При этом надо сказать, что ночью, допустим, в июле Это градусов 30, а днем 70 Ну да ужас Тогда да а мы были в октябре Казалось бы, что с похолоданием воды ну, Рыба должна рыб Рыба должна быть. днем клевать, а ночью мерзнуть <свят> Потому что ночью В октябре-ноябре месяце Там примерно там, ну, 5-7 градусов А днем по-разному Бывает и 30, бывает и 15 Тем не менее, рыба продолжает Придерживаться своей привычки клевать ночь Может прячется от рыболов, не знаю Слушай, но это не очень хорошо для съемок, я тебе скажу. Да. Для съемочного процесса с это совсем плохо. С согласен с тобой. Вокруг Бухары э, расположено около 15 озер разной крупности и разной глубины. Самое большое озеро Тудакуль. Ну, в общем, это такая рыболовная мека для глухарцев, 20 квадратных километров площадь зеркала. Ну и что касается и практически всех представителей местных рыб там можно найти. На первом месте, конечно, стоит сазан. Он и по размеру хороший, он и боец, как любят говорить рыболовы. Есть два вида сача, есть змееголов, есть судак. Отдельно про судака поговорим. Ну, есть шамайка, хорошо нам знакомая, и маринка, незнакомая нам вообще. Слушай, а вот скажи, все таки вы были в одном регионе. Узбекистан довольно да, большая, большая страна. большая страна, да. Вот, вы были в Бухаре и, в, в, в, и вокруг в, в Бухары. Бухары. Да. Местные рыбаки говорили, вот рыболовы, о том, что ну, что-то в разных местах все таки страны, разные условия, разная рыба и так далее. Чем-то отличается это или нет? Ну, несмотря даже на то, что Узбекистан страна большая, все таки она расположена в, одном климатическом, в одной климатической зоне. Поэтому не сильно отличается рыбалка, не сильно. Но если мы будем говорить про Ташкент и Фергану, то там большой популярностью пользуется змееголов. И на змееголовы там заточены рыболовы. Связано это вот еще с чем. Дело в том, что в Бухаре но ну, традиционно русские всегда ловили рыбалку, а вот узбеки и таджики, которые там живут, причем в Бухаре таджиков-то больше. Они вообще там на фарсе разговаривают. Для них вот это вот любительское рыболовство как хобби дело достаточно новое Ну, буквально там 3 или 4 года назад появилось это увлечение и поэтому э, в самой бухаре рыболовный магазин появился пару лет назад да что-то да и, и конечно и снасти там э, ну, скажем так ассортимент э, не богат так что здесь скорее рыбалка, ее результативность зависит не от географии страны, а от крупных населенных пунктов, где культура рыболовства продвинулась далеко вперед. Про культуру рыболовства. Вот ты их сказал про сазана. Да. На что ловит? Значит, смотри. С сазаном все достаточно похоже на, допустим, астраханские условия. Это донка, донная снасть или фидер. Ну, все зависит от конструкции кормушки. Единственное, что мы были на озере Тудакуль, и там глубокие места находятся достаточно далеко от берега. То есть, если забрасывать, я не знаю, там карповой снастью, Метров на сто, 150 улетает. Кормушка, кстати, на бойлы ни одна рыба не клюет, а не пробовали. <свят> <свят> То есть карповые снасти там уже и применяются в ходу, да, но, в принципе, ловят фидером. И для того, чтобы доставить э, приманку как можно дальше, просто на нанувной лодочке на веселках завозят грузик метров за 250 пятьдесят, триста оставляют там и возвращаются назад. Поскольку рыба клюет ночью, ну вот весь вечер у тебя занят. Ты, значит, забрасываешь, ну, спи, не один спинник. После этого разводишь костер, ставишь казан, в казан наливаешь масло, режешь лучок, тоненько овощи и бросаешь туда баранину. Закрываешь крышкой, угу. темнеет. Понятно. Лучшая рыба – это баранина. Идеальная рыба – это баранина. И таким образом каратаешь вечер, а дальше ждешь поклевки. Ну, у кого-то колокольчики, кто-то пользуется а нынче модными электронными сигнализаторами поклевки. Как правило, поклевки происходят. Да, вот э, в отличие от морской рыбы, конечно, пресная, капризная, все равно, то есть пустых ночей, как правило, не бывает, ну, разве что не непогода, там какой-то чудовищный ветер или, не дай бог, ливень, а так вот от, от двух до восьми. Рыб приличного размера за ночь... Приличный размер – это что? Вот что? Что считается? Они считают, что 6-8 килограммов сазан – это хорошая рыба. Ну, я с ними соглашусь, пожалуй. Трудно спорить, Даже спорить не буду. Вот, с судаком немножко похожая история, как со змеголов. Дело в том, что ловить судака на джик они пытаются, но получается плохо. Надо чувствовать дно, надо понимать, как играет приманка, конечно, спиннинг должен быть соответствующим строем для того, чтобы ты чувствовал, как ведет приманка под водой. Пока это... Сложная история для наших узбекских коллег. Ну, не для всех, я говорю в целом. Ну да, в массе. В массе. Зато судак довольно активно клюет на живца. Ну, конечно. Я помню еще те времена, когда... Без всякого джига. всякого джига ловили в том же трехречи. А теперь, внимание, вопрос. На улице 70 градусов тепла. Что с живцом делаем? Вот основная проблема Основная проблема Это доставить и сохранить Живца на водоеме При такой температуре Потому что на самом водоеме живца поймать проблематично Вот я хотел спросить так, Купив тебя, конечно, его Потому купив что его. На, когда ловили на живца В... Ну, в том же трехречии, да, это вообще никаких проблем. Никаких. Не было. Его да. никто не собирался сохранять, потому что ты раз. Да, вот, вот там, там нет, да, нет такой ситуации. Я, видимо, это связано со спецификой водоема, но легко догадаться, да, что если 70 градусов тепла днем, то вот этот вот прибрежный слой воды, он практически закипает. Туда можно просто две чайинки бросить и немного ложечку сахара. И все, значит, рыба ну, некомфортно себя чувствует при такой температуре. Уходит на глубину, а, а дальше, да, поди его достань. Где этот малек? Потому что живец это же рыбка. Ну, это все-таки не не говоришь, А вот то, то когда вы были. А, зимой зимой рыба практически не клюет. То есть, в ноябре заканчивается рыба, активный рыболовный сезон, и начинается он уже где-то в конце марта. Слушай, наверное, ничего, я вот не, не понимаю я эту рыбу. Слушай, летом тебе жарко, зимой тебе холодно. Как-то надо себя взять в руки, в конце концов. Со змеей меня тоже история порадовала. Я же в Казахстане в этом году открыл для себя эту рыбу, и половил ее, и почувствовал. Это, конечно, аттракцион Это прекрасный. Ребята в Бухаре, а змееголову, вот, ну, научились на поверхностные приманки ловить не, не так давно. Ну, если у них лягушка появилась. Поперы? Два года назад. Да, поперы. Ты понимаешь, что змееголов, он живет в борще так называемом. Участков чистой воды не, не так много в окошечках И точно бросить туда приманку Может быть поймаешь А если ты ее протаскиваешь через этот борщ Ну зацепы неизбежны И вот лягушка она специально для этого придумана Потому что жало крючка спрятана У нее в пластиковым, тельцем. Я посмотрел, как ребята ловят змееголову. Во-первых, они ловят его с берега, преимущественно они с лодки. То есть уже не очень комфортные условия. А во-вторых, они по проводят приманку стандартно. А надо проводить ее с паузами. Более того, если у тебя хорошая приманка, надо забросить за окошечко, стащить приманку с борща и начать ей играть. Буквально на месте пошевеливать, Чуть-чуть протащил и опять шевелишь, а не, не перейти равномерно. Ну понятно, то есть техника. Еще. Да, конечно, но это такие нюансы, потому что змееголов, кстати, рыба очень активная и шустрая, но это не значит, что она опромича будет бросаться на любой объект, который мимо Мимо покупать. Ну, надо, даже... надо поиграть с рыбой. Конечно, подразнить ее. Да? Он должен... Сказать ей спасибо. асалам Ас алейкум, сюда иди. Тогда все будет хорошо. И, ну, она должна как минимум подумать, что это то, что можно съесть, Они а просто тут бросают. Продолжаем наш разговор о Бухаре, об Узбекистане, куда съездила наша экспедиция, наши друзья. И, наверное, все-таки, ну, оказавшись в таких местах, да еще первый раз, понятно, с рыбалкой это все понятно, <laughs> более менее все похоже, все то, что мы уже видели. А вот, конечно, Бухара это город, который, ну, просто о котором нельзя не Не рассказать. только на рыбалку туда надо ехать, mm -hmm. однозначно, абсолютно. Бухара город с историей которая насчитывает две с половиной тысячи лет. Бухара находится на и находилась всегда на Великом Шелковом пути. В Бухаре произошло масса исторических событий. Самая древняя постройка, которая частично сохранилась до наших дней, относится к VI веку до нашей эры, называется «Крепость Арк». Будьте в Бухаре, обязательно потратьте полдня на то, чтобы посетить крепость Арк. Она существует с VI века до нашей эры. И здесь до 1920 года была резиденция бухарских эмиров. несмотря на то что время и мир прошло сейчас любой из приезжих может себя и миром почувствовать прямо в специальном зале для коронаций для этого можно одеть праздничный халат и сесть на трон который все время и мир и мира. У любой уважающейся крепости есть легенда, связанная с ее созданием. Легенда возникновения крепости Арк звучит следующим образом. Давным-давно, в VI веке до нашей эры жил-был молодой человек по имени Сиямуш. Он влюбился в дочку тогдашнего правителя, да и попросил ее руки. Отец был против и выдвинул, казалось бы, невыполнимое условие построить крепость на шкуре одного быка. Несмотря на сложность задания, молодой человек справился с ним. Он распустил шкуру животного на тонкие полоски и наметил план будущей крепости. Она заняла 4 гектара. С 6 века до нашей эры, до 13 века нашей эры, крепость считалась неприступной, поскольку построена была на славу. Но в 13 веке появился Чингисхан со своим многочисленным войском, и после долгой осады крепость спала. Восстановленные крепостные стены были только в 16 веке, а окончательно... Крепость перестала быть крепостью, а стала музеем, начиная с 1920 года, когда здесь перестала находиться резиденция бухарских имен. Оценить масштаб сооружения можно, если взглянуть на крепость снаружи. Высота стен достигает 20 метров, и выглядят они более чем убедительно. Слушай, ну там же вот это известный город мертвых. Город мертвых. Ну, на Востоке вообще эта традиция, это принято. Мы бы сказали, что это кладбище, а на самом деле это усыпальница, это серия гробниц, причем не всех подряд, а людей, принадлежащих к одной династии. В Бухаре много достопримечательностей. Одна из них находится всего в 10 километрах от города. Называется это место Чор, Бахар. Перевод очень простой. Четыре человека или четыре брата. И это кладбище. Как красиво называют это место на востоке. Город Мертвых. Начиная с X -го века, город мертвых постоянно пополняется. Но это вовсе не место скорби, а место почитания и поклонения. Кладбище это особенное. Здесь хоронили не всех подряд, а только людей, которые внесли и большой вклад по развитию ислама или восточной культуры. Называли их по восточному Хаджи. А мне что любопытно и что интересно, эксперсовод, который работал с нами, рассказал, что здесь, помимо усыпальниц мужчин, есть довольны большое количество и женских могил. Оказывается, барышни тоже внесли свой вклад в развитие культуры и религии, что не совсем характерно для восточных государств. 12 веков назад четыре Родственников пророка приехали в эти места из Мекки, и мир Бухарский выделил им землю, на которой мы сейчас находимся. За эти 12 веков утекло много воды, много людей ушло в мир иной. Память о них и список и их добрых дел запечатлен на этих наблюдах. Еще пару сотен лет назад эти стены были украшены мозаикой и смальтой. Нынче часть элементов этой декорации утрачена. Некоторое время назад современные реставраторы попробовали восстановить все великолепие этих гробниц. Пока не получается. до сих пор здесь есть мечети, где идут службы. Они завораживают. Я вам честно говорю. Давайте послушаем. Я башу руму, уминина, умазина, я амалуна, солирати, солирати, алахума, в общем, город мертвых, я вам так скажу, это... Это город даже не столько памяти, а город мудрости, город просветления. То есть, да, момента моря. Подумай об этом. От пищи духовной предлагаю все-таки в Узбекистане Слушай, к это... кухне восточной, которая это многим известна. Это что Узбекская кухня – это что-то невероятное. Но мы же с тобой давно и безнадежно любим баранину чувство наше небезответное. <с> Мы любим ее во всех странах, <с> где бываем. Я хочу тебе сказать, что я бы э, искусству приготовления баранины в Узбекистане поставил самый высший балл. Видимо, связано это еще и с качеством мяса. Это безусловно, потому а. что барашки, которые вот да, в предгорьях э, нагуливают там свой жирок и другие питательные качества. Видимо, они, они придают вот этот особый вкус. В прошлом году э, в Бухару приезжала съемочная группа диалогов по приглашению в посольства в Узбекистана в Москве и отметилась там своим ярким поведением Саша Волокитин, один из фронтменов наших. наших на, в Бухаре исполнил песню, по которой подыгрывали все торговцы сувенирами, которые были вокруг. И это запомнилось. Слово можно, да? Слушай, на самом деле, организовать тусовку в Узбекистане вообще никакого труда у меня не вызвало. Просто вписка нереальная. Ребят, слушай, ну буквально пять минут, два раза я крикнул, кто умеет. Просто собрали вокруг себя невероятное количество народа и организовали небольшой квартирник. Спасибо вам большое. Спасибо узбекскому народу. Мы из России. Практически, но еще лучше, конечно. Спасибо, спасибо большое. Спасибо. Это там все, спасибо. Невероятно. А мне в этот раз запомнилось вот что. Принцип «поймал-отпустил» по-узбекски выглядит следующим образом. Люди, которые ловят рыбу а вдалеке от Бухары – Привозят ее с собой и выпускают в прудики, которые в Бухаре находятся, хавузы они называются, для того, чтобы пожилые люди могли, не выезжая из города, удовлетворить свою рыболовную страсть. За что им большое человеческое спасибо. Благородно. Согласен. Благородно. Это по-нашему, по-диалоговски о рыбалке. Ну что ж, завершилась наша программа. Большое спасибо всем, кто нас слушал. Как всегда, говорим всем. Все будет клево.